Это мужская комната в гостинице «Корстон» в ресторане на 25 этаже. Когда первый раз взглянул, я, честно говоря, растерялся, потому что я так захожу, вижу унитаз, потом понимаю, что их два, что вот еще один. И, и вот здесь, вот, обратите внимание, еще одна дверка есть. Я такой, пойду в другую кабину. Понимаешь, в другой кабине то же самое. Такое чувство, что фаж двери, и ты проходишь просто туда, дальше и дальше. Я как бы самую последнюю, и понимаю, что здесь примерно то же самое. Но если эту дверку закрыть, вот так вот, то вот такой вид получается. То есть в этом туалете вы не будете чувствовать себя одиноко. Даже не знаю, как бы лучше повернуть, в вот, эту вот, повернуть. Вот, Ну как-то как как вот так вот. Это, в общем, супер комната для селфи. Так, а, вот так вот, допустим, Это супер комната для селфи. Посмотрите, сколько здесь всего есть. Под углом поставили полукругу зеркала и поэтому шикарный-шикарный просто вид.